у нас очень заботливый. Он вот о маме заботиться пошел. Да, усатый. Усатый, волосатый. Мама после операции усатый ей помогает. Да. где там у нас мама? Вот мама. Усатый. Да? Как мама себя чувствует, скажи? Ты ее полечишь? Полечишь. Конечно же, да. Вот такой хороший мальчик. Маму охранять будет. Умничка.